Ну чё, всем привет, друзья. Фу, блин. с чего начать? Ну, наверное, начну стрима, потому что мы э, находимся э, в Алтае, секретная база. У кого, наверное, сейчас с времени э, по разному, но мы вам покажем несколько удивительных моментов. Мы находимся на секретном базе. То есть здесь где-то 2 километра от этой территории. Попытаемся заснять множество интересных моментов. Хули. Ой, блин. И уже начинается что-то проявляться. Что это, Алекс? Фу, блин. Жарко. А, да, говорят, местные шаманы в это место приходили, потому что это. Как вам объяснить? Ну, вы увидите сами. Точно это не человек. А еще здесь дерево, посмотрите. Очень удивительно, да? Фу, блин, я так устал. Ну, мы стрим ведем. Так, что тут интересного? Ну, военных здесь пока не было. А может и были. Но вот уже начинается необычное место. Кстати, в этих местах как раз и есть друзья называемый город призрак, который местные жители могут и скрывать эту информацию. Почему скрывать? В плане того, что здесь всегда происходят такие необычные места, пролетают вертолеты, проезжают Уралы, зелы и так далее. Мы решили показать вам ту сторону где мы скорее всего и хотели вам показать но сегодня покажем самое основное Ух ты, да здесь кстати еще хотел вам сказать в этих местах часто военные патрулируют но что самое интересное блин кричать здесь нельзя я не знаю что мы вам покажем и заснимем, но, скорее всего, мы вам покажем новое оружие Российской Федерации. Главное успеть до темна и не встретить здесь волков или что-то наподобие. Есть множество информации о том, что вот я только начал снимать, у меня а, камера просто сдохла. Я просто удивлен. Сейчас как буду стримить вам вот этим телефоном. Но смотрите, какие огромные камни, булыжники. Кстати, а, здесь есть множество таких интересных а, знаков. Это военные оставляют. Когда типа а, что-то происходит, они оставляют один необычный знак. То есть, и если прошли какие-то местные жители или туристы, их сразу мигом блокируют. Кстати, в этих местах есть датчики. А мы идем сейчас по запасной тропе. А мы должны были идти по общей тропе, но там, а, как вам сказать, военные а, установили камеры. Кстати, здесь также есть камеры, посмотрите. Но я сейчас не камеру вам показываю. А, ситуация в том, что вот видите тропа расходится. А, мы дошли до того момента, где нам надо идти или направо, или налево. Но здесь проезжал где-то часа два назад. Ну да здесь и дождь был. А, военный УАЗик, я не знаю. Вроде он наверх поехал. Пока мы там собирались. Мы видели а, номера. 21 Русь. Русь, такие, кто, наверное, знает, военная. Но суть в в этом, суть дальше. Здесь расположена еще и необычная такая территория, город. Город под землей. Он находится чуть дальше от, этой, от этого места. Чуть дальше ниже. Это просто горы Алтая. И у меня уже голова болит капец. А Мы быстро прилетели. Не знаю. Сейчас попытай, попытаемся. Попытаемся. Что-то за Какие-то звуки необычные. Надо передохнуть. Фу, я уже устал. Вы можете писать в чат, дорогие зрители. Я обязательно отвечу, но потом. Сейчас я не вижу чат ваш. Вон и Алекс подустал. Давай, пирог. Перек... Капец, блин. Помаши, помаши зрителям. Всем привет, друзья, и Да, всем привет. Наша задача Ух. заключается найти базу военных кстати там говорят выше был вот этот местный житель рассказал что там есть выше этого холма база воена не знаю врет может может не врет но он как-то скользко говорил вы, вы, вы, вы, пишут. да да всем привет друзья ну давай попытаемся если что-то получится надо заснять обязательно множество таких интересных моментов. Ну, говорят, что не, не только тут базовое, да? Еще здесь... Лаборатория. Да, да, да. да. Экспериментируют ну, над животными, над людьми, на... Даже когда пришельцы здесь, да, или летательная парада. Да хрен его знает, надо сейчас проверить. Я думаю, сейчас... Время нельзя терять. Люди в шоке, в прямом эфире нас смотрят. Да. Кстати, у них там, наверное, уже 9 часов уже, да, по-московскому. У, у нас здесь уже... Капец, они жирные, блин, капец. Ну что, потихоньку пошли. Нам надо еще заснять. Ну, а там, кстати, должны быть врата. Помнишь эти врата? Как они их назвали? Местные... Врата демона. Ну посмотрим, Не, ну, что за врата. За что кашкарат, да, идет да, ты посмотри. Как будто бамбук вверх. растет здесь, блин. Кстати, деревья, посмотри, положены все почти. Фу. Да, лайк самое главное. Фу, блин. Интересно. вот такая интересная картина. Вот если посмотреть, это как ступеньки из корней, да? Ага. Он из корней. Из еды, чтобы, кстати, здесь есть а вот недведи опасные. Как ступеньки. Интересно, да? Так, так вот, а Эти ступеньки я уже не Очень могу. А туда лететь далековато вниз. Вот мы да. ради зрителей рискуем всем. Если нас повяжут, как в прошлый раз... Я точно не бегу. Нужно... Блин, Шесть. нет. Но, блин, я бы по телефоне посмотрел карту. Кстати, ну что, зрители считают, что на Алтае не может быть военной базы. Но увидите своими глазами. Мы это оружие вам заснимем. Сикивали, да? ага. я сам, Кстати, -то. я тоже в шоке. А родин вообще не заканчивается, да? Это пиндец. Не, ну надо... Что-то здесь ломаешь, ты тебя вытащил. Ох, капец. Вот Это тропинка, да? Я просто в шоке. Такого... Ну, посмотри. Какие-то булыжники. Кстати, а... все камни... Давай передохнем. Я уже не могу. Вот на камешек посидеть. Давай. Странный камешек. хули блин. блин. Ёб твою, ну и... Это секретное оружие, я скажу тебе. Мы хоть живыми отсюда выйдем, а то это будет, скорее всего, последний стрим. И твой, и мой. Не знаю, я уже все заколебал. Надо множество интересных таких моментов учесть. А здесь, кстати, каждый час-два должен проходить патруль. Тебе уже говорили, правильно? А что за... Откуда он идет, я... мы даже понять не можем. Если нас сейчас засекут, это будет задница. Давай потихонечку, маленькими шага... шагочками, блин, или как. Вон там чуть-чуть выше подняться. Ну, у нас по времени, не забывай. Может, пока мы проскочим Это этот патруль. патруль. Страшно. Гигантские пауки. Я брою. Пауков страх. Кстати, есть множество таких а, гигантские... моментов. Что? Ну, нет, конечно, конечно. Но... ну вот знак первого от военных В. Посмотрите, друзья, стрелка В. Военная база вроде. Ну вот. Да, военная база. Сколько километров? Я даже не знаю, Фу, Но, но рисковать также нельзя. Да. Надо, кстати, Люди короче, в оба смотреть. Инициалы. Фу, блин. Лежи, лежи. Фу. Идём. А ты заметил? Что? Тишина прям такая. Тихая такая тишина. Ага. Как будто, знаете, нас там ждут уже. Ага. Короче, а... есть такая информация. Это в зеленом. ты Что можешь... Моменты? Устанавливали специальные ловушки. Тепловизоры. Короче, ты проходишь, тебя фиксируют по спутнику. Хух, блин. И сдох. группа реагирования в течение 10 минут сюда приходит. Не знаю, на чем. может на квадроциклах, потому что мы встречали следы. Квадроциклах там какие-то. Смотри, корни повыр... повырывало что-то. Эпичные корни. Что за фигня? Ну, как здесь, здесь ну, Нам получится сегодня заснять что-то? Опасно. Экстрасенс, по-твоему. Но мне кажется, если мы что сейчас дойдем то до того места, то там будет задница. То, что мы заснимем, будет вообще шок. Для всех. Смотри, ленточка белая. А что-то да погиб. Обычно черная. Я не знаю. Кстати, здесь недавно дождь прошел. И вот. Сляхать. Фу, блин. Но мы двигаемся. Мы не боимся ничего. Достойчивого, то или что-то. Нет. Я не знаю, что будет ждать нас, но, я скажу вам честно, до хорошего этого не приведет. Мы сменяем, конечно, к путешествию, но с военными лучше не шутить. Тем более, это не просто военные, друзья. Да. Это специальные люди, обученные, чтобы пресекать. Частная компания Видим вроде. Съемки. Ну, вроде как эти, Чекевар, да? Чевар, ЧВК. ЧВК. И вот, типа, такая группа, созлобленная. Мужичков с автоматами, с тепловизорами просто сюда не пропускаю. По некоторым словам здесь обунки головы, по некоторым здесь они не только обунки, но и предупреждающих. Вот опять. Вот раз, как опять и так далее. Я не знаю, что будет, что. Но там. самое интересное Нет. тропинка почему-то. Да, удивительно. Триста ходили, да. Но не все до не дошли, дошли, да? Походу дошли. Вот, кстати, перед нами сейчас встречается интересная картина, да? кто там. А прикинь, мы сейчас бункер заснимем все-таки. Сидела, видишь? Ага, я вижу, сейчас покажу. Им. Видите, вот такую ну, скорее всего, военные здесь отдыхали, да? Может, группа военных. Ну а да. Кому бы пилить здесь бы дерево, да? Да, сэр. Слышал? Да. Посмотреть. Ага, вон вон военные идут да да да да да да да мы делаем? Я думаю, да да стрим, Стрим. да да да да да да да да да да я на паузу. Блядь. Это капец был. Ты видел? Они прошли. Офигеть. Это хорошо. Он слышите. Слава Чуть нас порвали. Вон там, от него, вон, вон он, быстрей, быстрей, быстрей, У меня адреналин сейчас зашкаливает, это просто шесть. Да может бухи, может бухи были. Блять, еще гора выше. Так, ну что, мы зашли в черный лес, вот начинается, видите? Деревья черные, стволы Это черный лес. Горят радиация, весь лес покрыт. Хрен его знает. У нас нет ничего, чтобы проверить. О, Это жесть просто. И Алекс, давай быстрее, блин. Пока не бухи, мы проскочим этот участок. О, Это как нам еще фортануло пройти? Фартануло, Ты думаешь мы бункер заметим и военную структуру базу это? Да. Я думаю мы заметим. Но если был километр от этого места. Ну, да. Тихо. А что это? Ветер. Не вижу. Как можно было? Мима, микро пройти. Сколько там метров было? Да не Дальше. знаю, да. Да они бухи были. Бухи были. были. Человек пять, да, шесть? Кому фаши? Шима, ага, не вообще шим, вот так. Боже мой. Что здесь делать, походу, только бухать им что ничего делать так ладно у нас по времени успеваем вроде об, обошли этот участок ну, да. как раз ты заметь тютеньку в тютельку прошли а они по, да, по времени нам проводники Проводника. Там, скажем, ну, что нам покажет это это нам бы еще повезло. Извичины, ребят. Они еще говорят здесь стреляют. Без, да? без предупреждений. Так. так. Душно, да? Да, из-за дождя, скорее всего. Но пока идем, пока ничего такого, кроме военных, мы не столкнулись. Может это Кидали, что здесь? Это ведёт, да? да хрен их знает. Мы, мы просто пошли просто по посетил. запасной тропе, где ну, да. не устанавленные камеры. Потому что это Скажите. и длиннейший путь. Лет. Не здесь вот видите, палка. Никогда не трогайте. Это может быть еще датчик. Так. Фу, блин. По времени уже где мы находимся? Я, у меня телефон, я посмотреть не могу. Где мы Фиг его знает. Так. Там, Ух ты! Смотри, давай, Ух ты. Пошли. давай посмотрим. Офигеть! Офигеть. Офигеть. Аккуратнее-то будь. Офигеть. Еще скажите, что это люди, да? Ух ты, ее. Раскололи на две части. Ух ты. Офигеть, друзья! Я даже не знаю, как. Как ты думаешь, что это могло быть или кто? надо ну, да. Откуда могла появиться эта груда ну, скал? Да. да. А, значит, военные здесь... Мне кажется, здесь происходят какие-то, блин, черные дела. Блин, это вообще жесть просто. Давай идем дальше. Ладно, понемножку, понемножку. Так, я перепрыгну. Да хватит, пошли уже, стример. Нам еще идти, идти. Аккуратно. Так, друзья, до бункера... А... До бункера еще да, скоро. еще неизвестно. А пока уже интереснее, Да. Но а сейчас должны скоро, скоро быть врата. Короче, По... Да, камень, который... ни один не Офигеть, Дом, что здесь Влажные, очень... ну, не и вот такие картины я думаю еще дальше не да Перед тобой что да я да даже... ух ты твои. что да, это да, вообще здесь происходит, происходит? вы когда-то такое видели красивых, а. так, видишь, лайк ставьте друзья пока Давай, стрим лайк, идет поставь. Офигеть. Знаешь, что я думаю? Нам походу хана. Ты посмотри встань, пока чтоб я заснял, как какого размера эта махина. Ближе, ближе. Во. Охренеть. Вы посмотрите. Офигеть. И как это называется? А ты посмотри, какие выступы, как будто выточили. Вижу, вижу, вижу. Офигеть. Юх твою, значит скоро будет военная база. Я даже не знаю, как это объяснить. Тут... Смотри, БА. Офигеть. Это. А что, идем дальше? Блин, мне уже страшно становится. Знаешь, что, как говорится. Да, я вижу. Кстати, много таких интересных моментов. Но как объяснить ту и иную ситуацию, что здесь происходит? Я, честно, не знаю. Фу, Наверное, бы, конечно, поверили бы нам. Если бы... То есть не поверили, если бы мы стрим не сделали. Да. Офигеть. Ага. Ну, специально вали валили здесь. Кстати, да существование теперь эксперимент... а вот, а, вот вот вот вот вот вот вот вот ворота да вот они они ты что-то слышал? слышал да я тоже слышал надо подойти ближе смотри он тоже деревом вам положил да да вот они эти врата Они... я хренею так это не спи... это специально да повалили Нет. чтоб люди не прошли офигеть под корень смотри это... такого я еще не видел зеленое дерево ага. а что это могло его так сдвинуть то как может быть в горах такое это значит что-то другое может, там так клад что? есть? Мы уже, наверное, до нас пролазили. Офигеть. Да. Если экспериментирует, может, наезде Если не этот объект. Офигеть. Вот они. Видите, друзья? Врата. Офигеть. Офигеть. Я никогда Офигеть. такого не видел. Офигеть. Смотри. Это, Это какая-то... не. Он лежит на Смотри, как его как чизбурьки положили. Ага. Вот ты когда-то вот такое видел? Да. Во сне. Сейчас во сне? Это он... ну, все... какое дерево, ты посмотри. Что ты скажешь зрителям сейчас? Страшно. Липец, как страшно. Я не знаю. Смотри, как будто иероглифы. Если прочитать ОХ, ну да. Так, подальше? Кстати. А что да. Это значит? Я, Я даже не знаю. ОХ. Твои предположения. Блин. Честно? Это пиндец, да? Я даже не знаю. Скорее всего, вот тут неподалеку есть вот эта база военная. Как ты думаешь? Я думаю, сейчас мы кого-то заснимем. Слышишь? Тихо. Военный. Вот военный. Ага.